Тема «Сетевой маркетинг. Важные аспекты». А, на что нужно обращать внимание? Маленько заторможен на себя. Картинка и видео. -то а, Во-первых, нужно, чтобы было видение, что это за бизнес. А что такое вообще понимание видения этого бизнеса? Видение – это глубина, весь процесс и кем ты себя здесь видишь сам это как повторяюсь и буду повторять это профессия, сетевой маркетинг это профессия этому учиться нужно во-первых Во когда ты учишься вот взять даже если пример какой-то привести обычного Человека, который идет в институт, кроме корочек, диплома, он больше ничего не получает. Здесь ты можешь получить эти и дипломы, и это, но оно тебе не даст ничего. Тут намного больше. Тут ты получаешь те знания, опыт, который пройденный годами, людьми. Ты просто это повторяешь, делаешь. И у тебя видение открывается, то, что, ну. Конкретное, реальное видение должно быть этого бизнеса. Во-первых, видение это признание. Когда тебя признают на сцене. Вот я, честно, я выходил, когда на сцену, первый раз э, забирать свою, как говорится, э, квалификацию закрыл, забирал свою награду на сцене, и меня, э, честно говоря, мандраж был. Но когда тебя признают, когда тебя говорят там по имени, фамилии, на тебя смотрят три человек. Вот я когда был там э, в Москве, там зал был порядка трех тысяч человек, даже больше было. То есть это люди, которых ты не знаешь, но они на тебя смотрят. И это круто. То есть, да, вот Ирина, привет, да. Вот. Вообще это называется становление личности, это развитие твое идет. На, обычном, э, на обычной работе, когда ты работаешь, то есть у тебя нет личностного развития, ты просто как этот э, раб. Ты выполняешь одну и ту же работу, тебе в конце месяца платят деньги, все. Это болванчиком просто ты всю жизнь. Ты э, марионетка для кого-то, ты работаешь на чужую мечту здесь ты работаешь на свою мечту почему на свою объясню если ты тут ничего делать не будешь тебе тебе не будут платить но мало того чтобы подписать человека мало того чтобы э, сделать э, какую-то продажу продажи это первый этап к этому мы вернемся вот первое это видение Видение вот этого всего бизнеса. Кто не понимает, кто думает, что это пирамида, хоть это, я могу так сказать. Откройте и почитайте, что такое пирамида Понца. Откройте, почитайте Карла Маркса. Капитал. Деньги, товар, деньги. Никакой финансовой пирамиды. Продукт получил, продукт отдал, заработал. Только мы сами не продаем его. У нас есть компания, которая это делает. Мы находим клиентов, мы находим людей, которые хотят в этом бизнесе развиваться, мы находим клиентов, которые хотят продуктом пользоваться и все. Вот. Вопрос. Что нужно, чтобы здесь развиваться и чтобы получалось? Это второй пункт. Это команда команда. Многие говорят, вот где я возьму там тысячу человек. Я говорю, слушай, тысячу человек не нужно. Тебе нужно найти 5-6 человек, которые сделают то же, что и ты, и повторят в несколько-в несколько раз. И у тебя команда расширится. Но это может быть, ты пройдешь тысячу человек и найдешь этих 5-6. Чем быстрее ты будешь это делать, тем быстрее будет это. Не надо создавать, когда ты заходишь в бизнес, не надо создавать команду, не понимая правила игры этой команды. Нужно сначала, сначала влиться в коллектив, нужно поработать с этими людьми, понять эти правила игры, и потом тогда уже это. Я вот эту информацию вам даю, которая стоит денег, если честно. Многие об этом не говорят. А, где брать людей? Вечная проблема. Где брать людей? Где мы возьмем людей? Вопрос не в том закладываться, где брать людей, а зачем тебе эти люди нужны. Зачем? Если ты не понимаешь, зачем ты в этот бизнес ведешь, это ты не будешь понимать, зачем тебе эти люди. Это логично. Это понятно. Дальше идем. Зачем делать звонки? Все говорят, не надо сейчас старыми методами работать, не надо это, не надо это, не надо это. Послушайте, а люди, когда приходят в сетевой бизнес, люди приходят деньги зарабатывать. Пока ты настроишь эту таргетированную рекламу, пока ты настроишь, если у тебя опыта хватит это сделать, пока ты настроишь твой личный бренд, чтобы на тебя это работало, ты выдохнешься. Когда человек берет трубку, звонит человеку, говорит, слушай, есть интересная тема, тебе как интересно, я тебе могу сбросить информацию. Мы работаем вот так. Вот, просто, да, хорошо, мне тут написали, но присоединяться хотят к команде. Смотрите, дальше не будем отвлекаться. Зачем нужны звонки? Чтобы становиться профессионалом. Коммуницировать. Если ты не коммуницируешь с человеком, э, ну, это ничего не стоит. Серьезного могу сказать. Да, да это быстрый метод и правильный метод. Э, вот Ирина, да, она это партнер. Э, то есть она понимает, о чем я говорю, потому что с этим человеком проработка идет. Определенно. Дальше идем. Возражения постоянные. Зачем мне этот бизнес? Куда? Что? Там? И когда? И, и пошло-поехало. Просто человеку не интересно. Не тратьте на этого человека время. Если вы не умеете с этими возражениями работать. Нужно уметь с этими возражениями работать. Их от силы насчитываются 30 штук. И все. Их не больше, не меньше. Остальное идет подстановка. Постановка. Да, да, совершенно верно. Ну, как я и сказал, это по марксу Деньги, товар, деньги. Вот и все. По-другому никак, ребята. А дальше идем. Промоушен. Что такое промоушен? Промоушен это перевод, это акция какая-то от компании там и так далее. В сетевом бизнесе есть также промоушен. А, промоушен наставнику, промоушен презентации, промоушен это, промоушен это, промоушен это. То есть, когда ты промотируешь это правильно, с человеком коммуницируешь, вот мы работаем так, мы в связке работаем. работаем вот. Вы тогда понимаете модель. И когда человек говорит, у меня что-то не получается, есть человек, который может ему помочь. Вот. Ваша задача, вообще многие говорят, я там не продаю, я не делаю ничего такого сверхъестественного. Но даже любая встреча это продажа. Любая встреча – это продажа, вы должны понимать. Самые главные аспекты, когда человек говорит, э, расскажи в двух словах, что за бизнес. Э, я говорю, слушай, суть такова. Есть компания, есть продукт, есть э, люди, которые заинтересованы в твоем успехе. Есть бизнес-план, по которому тебе выплачивать будут. Есть система обучения. Что тебе в этом интересно? Говорит, ну я же еще не видел. Я говорю, вот, зайди посмотри, как это все устроено у нас, после мы с тобой пообщаемся. Вот и все. То есть я не продавал продукт, я не продавал это, мы информируем. Человек праве отказаться, это нормально. Не надо дикие глаза делать. Вот, сейчас, в принципе, такая тема, вот важные аспекты, их очень много, если честно. Их очень много. Я вот могу сказать, я не скрываю, я всегда записываю все, прежде чем какой-то контент выкладывать, я всегда записываю. может что из головы я не собираюсь ничего брать. Все должно быть подготовлено. Но если ты просто читаешь, если ты через это не проживаешь, это выйденного яйца не стоит. Мы это проживаем, мы это делаем. Вот. Дальше что? Влияние. Что такое влияние? Почему человек выбирает продажу? Говорит, вот я лучше возьму, купил продукт, пошел продавать. Почему? Потому что у него есть продукт, он может продать и получить деньги. Но чтобы повлиять на человека, нужно уметь. Но когда ты влияешь на человека, он тебя покупает, у тебя получается этот момент происходит, он к тебе привязывается, он с тобой начинает дружить, он, он, он видит в тебе потенциал. Ты начинаешь этот в нем потенциал развивать. Самое главное в МЛМ должны понимать, кто думает, что просто человека завел и бросил, лучше не идите к таким людям. Это люди просто не умеют работать. Они просто умеют подписывать. Они не умеют людей запускать. Процесс. Почему и нужно быть на каждом шагу, чтобы была поддержка. Поддержка быть рядом, постоянно. Я не говорю там нянькой стать, э, нянчей человек, испортишь своего лидера. Но адекватно, адекватно работать нужно с людьми. Не так, не беситься. Вот у многих не хватает терпения. Начинают агрессировать, начинают э, высказывать какое-то свое недовольство. Вопрос, зачем ты его подписывал туда в бизнес вообще? Если ты, ты не хочешь с ним работать, зачем ты подписывал его в бизнес? Задай себе вопрос. Следующий пункт. Пятый по счету. Это уже второй блок. Первый блок у нас 7 пунктов было. 7 пунктов. А, пятый пункт. Это дисциплина. Что такое дисциплина? Дисциплина это когда ты сам себя самоорганизовал, сделал самоорганизацию себя и можешь сам организовать команду. И в глубину это отпускать. Что такое дисциплина? Человек говорит нет времени. Окей. Откуда оно у тебя появится? Сегодня, завтра, когда? А, тут нужно просто приоритеты ставить. Время. У каждого человека там, допустим, в день 12-часовой график, правильно? Ну, если взять там с 8 часов до 6 вечера. Остальное время у него свободно, если рабочий день. Остальное время у него свободно. На что он тратит это время? На все, что угодно, только не на бизнес. Приоритеты. Каждый час. Каждый день человек смотрит телевизор. Хоть час времени он уделяет на это. Что ему это дает? Агрессия, негатив и так далее, так далее. Не надо это делать. Лучше потратьте на книжку, почитайте. Лучше потратьте на себя, на какую-то реализацию самого себя. Вы будете примером для своей команды. Шестое. Познакомить с командой. То, чтобы показать, что ты не один, ты работаешь в команде. И тогда это будет дублироваться. Мы работаем в команде. У меня есть также свои наставники, вышестоящие спонсоры, которые мне показали эту возможность. Я рассмотрел ее. Мы также и общаемся. Хоть они в другом городе, в другой стране находятся, мы также и общаемся. Интернет стирает все границы. Вот. вот эти аспекты, это важные аспекты, которые нужно понимать в сетевом бизнесе. Не купил, продал, заработал. Это не сетевой маркетинг. Это прямые продажи. Сетевой маркетинг, это когда ты научился и помогаешь другим это сделать. Я тоже не смотрю. Зачем он нужен? Там негатив один. Мне что нужно, я в интернете нашел. И тот запрос ввожу, который мне нужен. В чем преимущество сетевого маркетинга? В частности, в нашей компании, в нашей системе, по которой мы работаем. У нас есть та информация, которую люди покупают за деньги. В сетевом маркетинге не принято продавать свою, свою, свои знания. У меня ценника на лбу нет. Нам платят с товарооборота. Я заинтересован в этом человеке, если он заинтересован в развиваться здесь. Он покупает для себя. Он приобретает для себя. А мне компания процент выплачивает с товарооборота. Вот это нужно понимать. У многих клише это еще с 90-х годов пошло. какое там 96-й или 98 компания Арифлейм взять вот ее. Она зашла на, на рынке с постсоветского пространства и России То есть, и там реально учили продавать многие люди когда заходят, вот я общаюсь с людьми я когда говорят, а я там была, я там был я там это, я это, это». я говорю, а чем вы занимаетесь? ну вот мне сказали, надо купить и продать, я говорю, а ты умеешь продавать? тебя научили этому? Зачем ты берешься за это, если ты не умеешь? Я не продаю продукт, компания реализует его. Человек просто бизнес так устроен, это э, потребительская сеть. Таких сетей на земле очень много, это магниты, пятерочки, ашаны там и так далее, разные бутики, сетевые магазины где просто люди ходят, покупают, но не продают. Понимаете смысл в чем? Это вообще другая сторона медали. Вы просто должны понимать, хотите вы быть постоянным продавцом. Хорошо, я согласен. Создадите вы сеть продавцов. Сегодня-завтра он не станет продавать, вы что-то с этого заработаете. Нет. Вот и, вот и весь ответ. Продавать нужно, продавать нужно уметь. Нужно этому учиться, потому что продажи это, – это тот вид дохода, который вам дается быстро. Но чтобы научить человека, чтобы запустить в сеть, чтобы организовать эту сеть, чтобы товарооборот пошел, чтобы пассив пошел, пассивный доход, который говорит, а, там ничего нету там это все... все это говорит человек, который никогда с этого не зарабатывал, с сети. Здесь все есть. Сетевой маркетинг это единственная индустрия, которая подходит и может заниматься каждый. Ну только убрать, если психи психических больных и неадекватных людей, которые вообще не умеют слушать, сразу матом тебя покрывают. Лучше с такими людьми вообще не общайтесь. Это люди неадекватные, они, они вам просто, вам настроение испортят, в команде подорвут авторитет. И внутри команды начнется буза, бунт, потому что люди начнут сомневаться. Это очень плохо, это очень плохая политика, когда у тебя что-то не получается, ты начинаешь на всех агрессировать. Не надо это делать, лучше разберись, почему у тебя не получается. Это самое важное. Вот вы должны это понимать. Неважно, сколько вы заработали, важно, сколько вы раз это повторите и сколько вы это приумножите. У вас и ваших людей. Вот это вся вот э, правда сетевого бизнеса, э, какие аспекты важные, чтобы вы начали в этом развиваться. И не надо дикие глаза делать, что это стоит 200 долларов, вот это. Стоит 500 долларов, это 800, это 1000, 1000, это 2000. Человек никогда не будет покупать. Он даже копейки не заплатит, если он не увидит своей выгоды. Запомните это. Никогда. Но когда ты выгоду показываешь, человек любые деньги найдет и зыщет. Поверьте, я такой был. Что я? У меня люди есть, вот присоединяются. Вот недавно человек присоединился. Сейчас человек написал. Понимаете, смысл в чем вообще вот этого всего? Просто нужно делать и продолжать. И нужно быть с тем человеком, который вас привел в этот бизнес. Если даже ваш спонсор уйдет из этого бизнеса, у вас есть люди вверху, поднимитесь к ним и спросите. Если я буду работать, ты будешь со мной работать? Никто не откажется от вас. Потому что кто занимается сетевым маркетингом, это товарооборот. Вы находитесь также в организации. Вот и все. Я считаю, это очень крутой бизнес, это современная модель, это просто нужно перенимать опыт, слушать, что говорят, внимать, записывать и все применять в практику. Все, по-другому никак. Не умеешь научиться. Заставлять вот тут никто не будет. Вот Я вижу, вот люди сидят э, на эфире. Кто будет смотреть эфир на записи, тоже комментарии ставьте. Правильно я говорю, неправильно я говорю. Э, можете лайки, дизлайки ставить. за ваше право. Там, короче. Сердечки там. Ваше право, то есть я нормально отношусь к этой критике, это раньше я тоже, потому что я тоже в этом новичок был, но я вам так могу сказать, просто вы задайте себе вопрос, то есть его бизнесом занимается, зачем вы сюда пришли? Проигрывать или выигрывать? Вот и все. Говорить я не умею, но я тоже не умел. Но когда у человека есть желание, когда у человека есть горячее желание, жгучее, здесь, чтобы начало получаться, оно обязательно получится. Просто услышьте это и э, не знаю, это как вот. Это мое видение, потому что я это делаю, я это продолжаю делать на протяжении нескольких лет. Были взлеты, были падения, э, мы продолжаем, бизнес не заканчивается на этом. Слабые люди отваливаются, приходят сильные люди, более сильнее. В чем еще плюс этого бизнеса? В сетевом бизнесе может нижний зарабатывать больше, чем верхний. Согласно нашему маркетинг-плану у нас идет чека-чека. Это не какая-то матрица, где там ты закрыл и заработал там свои деньги. Нет. Ты научил человека зарабатывать, и тебе компания еще выплачивала с этого. Только не с его чека, а она уже с определенного дохода выплачивает. И это я считаю круто. Много сетевых компаний есть линейные доходы. Классика. Что такое классика? Я объясню. Просто классический маркетинг, везде есть обрезание. Везде. Под собой вырастили лидеры, он вас обрезал по чеку. У нас чем больше ты лидеров выращиваешь под собой, тем больше у тебя доход. Круто. Вот представьте, у вас, допустим, человек, ну там даже взять 500 тысяч долларов заработал, вам порядка 30% процентов платит. Он зарабатывать научился. Вот, ребята, кому было полезно, как повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь. Если был полезен, комментарии, активность ваша нужна, кто следит за мной, задавайте вопросы, я на связи, я онлайн, всем пока.